Я Казахстана, меня зовут Санжар, моего друга зовут Шепкин. Впечатление в самом положительное, но мы вчера приехали поздно и толком не смогли быть города. Все, что мы видели, это только деревня Невсиады, и она нам очень нравится. Да, слышал, знаком с многими ребятами, которые учатся в лицее при Кафу наша команда в этом году на Айвай цели довольно -таки высокие. Мы... Наша первая цель – это всем взять идеаля, всем участников участникам. А в идеале было бы хорошо, если бы мы кого-то, была бы золотая. Хотим сказать спасибо нашему центру Дорин, да. а, а, нашему нашим... лицею, Катеринскому лицею за подготовку и нашим родителям.